Друзья, я приветствую всех участников 10-го форума «Свободная России. Конечно, нам всем хотелось бы провести эту юбилейную встречу в Вильнюсе, собраться вместе и поговорить, как мы делали это раньше. Но, увы, мы вынуждены подчиняться жестким правилам локдауна Пандемия поставила весь мир в осадное положение, и нам приходится использовать современные технологии, чтобы продолжать свою работу. Наша сегодняшняя встреча проходит в довольно необычной обстановке. И это связано не только с пандемией и с тем, что мы вынуждены вести разговор в удаленном режиме. Это связано еще и с тем, что путинская диктатура практически полностью ликвидировала даже самые чахлые ростки политической активности в нашей стране. Увы, мы предупреждали об этом. По существу наш долгий многолетний спор с теми, кто, чего уж скрывать, Довольно скептически относился к нашей деятельности в эмиграции. Утверждает, что только в России можно добиваться каких-то результатов. Считает, что эволюция путинского режима по-прежнему возможна. Этот спор подошел к концу. Многие из тех, кто не готов был всерьез рассматривать нашу деятельность по противодействию путинской диктатуре на международной арене, сегодня тоже оказался в вынужденной миграции И это, естественно, закономерное следствие. Следствие формирования диктатуры, которая окончательно превратилась в фашистскую, тоталитарную, неприемлющую никаких форм не то что политической активности и несогласия, но даже готовые преследовать тех, кто не готов еще проявлять абсолютную лояльность. В этих условиях форум и его работа приобретают особое значение. На повестке дня создания разветвленной, сети иммигрантских организаций, которые должны будут координировать свои усилия по борьбе с путинским режимом. В первую очередь, это необходимость донести до свободного цивилизованного мира ту серьезность угрозы, которая представляет действие Путина. И это касается уже не только России, не только так называемого ближнего зарубежья. Это касается всего мира. Путинский режим давно взял курс на разрушение всех основ международной безопасности. Практически любая горячая точка планеты сегодня так или иначе связана с действиями Кремля. Отпечатки пальцев путинских опричников сегодня находятся на всех континентах. Несомненно, будут предприниматься разные попытки формирования такой мигрантской сети. Но только у форума есть авторитет, есть опыт, есть наработки, необходимые для того, чтобы сделать эту работу максимально эффективной. Да, мы спорили раньше, и мы сегодня можем утверждать, что наша последовательная позиция противодействия зарождающейся фашистской диктатуре и анализ того, как эта диктатура будет развиваться дальше, оказались правильными. Но это не повод сегодня продолжать бессмысленный спор. Мы хотели бы работать вместе. И форум является той площадкой, на которой такая работа может вестись максимально эффективно. Кроме того, форум должен продолжать свою работу по прорисовыванию образа будущего. Какой мы хотим видеть Россию. Эту работу надо вести уже сейчас. Мы говорили об этом много, но... С каждым годом актуальность эта тема возрастает, потому что режим, переходящий к открытому террору, как внутри страны и к международному терроризму по всей планете, он обречен. И обреченность таких режимов, она является исторической, но никто не знает точной даты, и поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы отреагировать на изменения ситуации, имея уже план действий. Свободный мир продемонстрировал свою способность бороться даже с таким серьезным кризисом, как пандемия ковида. Меньше чем за год появились эффективные вакцины, которые позволяют человечеству смотреть в будущее без страха. Но, к сожалению, пока еще не изыплечена вакцина против пандемии, авторитаризма и тоталитаризма. И, наверное, наша работа по вырисовыванию этого будущего российского, в какой-то мере, это работа по созданию вакцины, для того, чтобы наша страна перестала быть постоянным источником напряженности, генерирующим конфликты по всему земному шару, а стала бы частью совместных Решений цивилизованного мира. Я желаю всем участникам форума содержательных, интересных дискуссий. И не сомневаюсь, что в конце года мы снова встретимся в Вильнюсе. Спасибо.